Друзья, привет! С вами магазин 812 фото. И Сегодня с на обзоре вот такие вот портативные, очень легкие октобоксы для накамерных вспышек от компании Триопа. Данные суббоксы у нас бывают трех размеров: это самый большой 90 сантиметров. 65 сантиметров и самый маленький 55 сантиметров. Также они различаются по виду крепления. Самым интересным, наверное, будет вот такое вот пластиковое крепление с зажимом под накамерную вспышку и наклонной ручкой с возможностью поставить это все еще и на стойку. Помимо этого, все те же самые софтбоксы бывают еще и вот с таким вот металлическим креплением под Bones. Это значит, что эти же софтбоксы вы можете использовать на студийных источниках с байонетом Bones, а также с моноблоками постоянного света, также с байонетом Боунс. Также, если у вас есть вот такой вот крепеж от компании Godox, у него есть крепеж под Боунс, а это значит, что этот софтбокс можно нацепить и на этот самый крепеж. Чем же будут интересны именно эти боксы от компании Triopa? В первую очередь, это его вес. Поскольку в большей степени здесь используется пластик, а также ультра-тонкие спицы, этот софтбокс весит в среднем примерно в полтора раза меньше, чем софтбокса от компании Godox тех же самых размеров. А это значит, что ваша рука во время репортажки, если вы снимаете все сами, держа софтбокс в левой руке, например, вот так, ваша рука будет уставать гораздо меньше. Это не первые легкие софтбоксы на рынке, но остальные легкие софтбоксы, как правило, отличались тем, что их собирать было довольно долго и тяжело. Эти же софтбоксы собираются довольно быстро. Давайте засечем время и посмотрим, за сколько я соберу весь этот софтбокс с нуля. Приезжают софтбоксы и хранятся вот в таком вот очень тонком нейлоновом чехле. Давайте начнем сборку. Поскольку суббокс это я уже собирал, и его конструкция складывания позволяет нам не отклеивать каждый раз два слоя рассеивания, то последующая сборка, кроме первой, уже производится гораздо быстрее. По кругу защелкиваем спицы в замках. Замки эти также сделаны из пластика, поэтому Особенно при раскладывании будьте с ними поаккуратнее. Сам октобокс собран. Остается только закрепить ручку. Вставляем ручку в пазы и фиксируем специальным поворотным механизмом. Все. Октобокс собран. Остается только установить вспышку и настроить ее. По механизмам софбокса: у нас имеется большой винт, который отвечает за наклон ручки. Рукоятка большая и удобно крепко фиксировать. Дальше оригинально сделано отверстие в ручке под стойку. Она с заглушкой, которая выкручивается. И этот винт затем скручивается сбоку и является фиксатором, если мы одеваем на стойку либо на монопод. Помимо этого, в ручке у нас имеется отверстие под зонтик и также винт, фиксирующий этот зонтик. Для того, чтобы пользоваться зонтом, вам придется снять полностью часть с октобоксом. Это делается не очень просто и не самым быстрым способом, поэтому, скорее всего, пользоваться как крепеж для зонта вы эту ручку не будете. Гораздо проще докупить за небольшие деньги отдельный крепеж под стойку для зонта. Внутри совбокса у нас имеется два слоя рассеивания, внутренний и внешний. Крепятся они на липучках, довольно близко друг к другу, но это не мешает им работать и рассеивать свет максимально мягко. Вот, например, посмотрите на тестовый кадр для того, чтобы посмотреть, насколько равномерное пятно заполнение. Для каждой модели этих октабоксов существуют также и такие вот тканевые соты также на липучках. Это позволяет сузить ширину пучка, при этом не уменьшать мягкость света, который падает на ваш объект. Это очень сильно вам поможет при, например, портретной съемке, когда нежелательно попадание лишнего света на фон. Клеится соты довольно легко. Давайте посмотрим. Получаем вот такую вот конструкцию. Также соты вам помогают бороться с засветкой в объектив, поскольку при вот таком расположении источник света уже не будет попадать в линзу. А это значит, что вы не поймаете лишних зайцев. Благодаря конструкции софтбокса, когда вы его собираете, не обязательно отклеивать также и соты. Все это собирается вместе довольно удобно и хранится в том же самом чехле, что прекрасно. Давайте достанем вспышку. Это у нас будет Godox мануальная, 660 Давайте посмотрим, как легко и быстро ее можно установить внутрь софтбокса. Берем вспышку, устанавливаем и начинаем замечивать крепеж сверху. У меня винт находился в крайнем положении. Поэтому приходи... мне пришлось сделать побольше оборотов для того, чтобы закрепить вспышку. Закручиваем ее плотно, но осторожней, не до хруста, для того, чтобы не сломать нашу вспышку. Вспышка сидит довольно плотно, компактно. Руке она, как видите, не мешает. Если вспышка все-таки мешает, можно ее немножко отогнуть. Либо даже перевернуть ее вверх ногами и согнуть ее вверх. Конструкция получилась приемлемого веса. Но для того, чтобы сэкономить еще вес, можно использовать более легкие вспышки, например, Годекс Тт триста пятьдесят либо В триста пятьдесят. Поскольку суфбоксы выполнены в основном из пластика, я хотел бы вас предостеречь и показать, как правильно их разбирать для того, чтобы они вам прослужили максимально долго. Здесь существуют вот эти вот язычки, которые отвечают за фиксацию спиц. Для того, чтобы их правильно отщелкнуть, мы берем каждую спицу и наклоняем ее в сторону язычка для того, чтобы ослабить на него давление. После чего у нас эта спица легко отщелкивается. Если вы попытаетесь без ослабления попытаться отщелкнуть этот замок, в большинстве случаев он будет отщелкиваться с усилием и довольно громким щелчком, но есть большая вероятность этот язычок пластиковый сломать. Как вы видите, Сложный софтбокс можно вполне хранить сразу с наклеенными рассеивателями, то есть снимать их не обязательно. Останется только отстегнуть ручку и можно убирать в сумку. А на этом все. С вами был магазин 812 фото. Не забывайте подписываться на наш канал, писать нам комментарии, если вдруг мы где-то ошиблись. А также заходите к нам на сайт и, конечно, заходите к нам в гости в магазинах в Москве и Санкт-Петербурге. А я с вами прощаюсь. Счастливо!